Привет, Тверь! С вами на связи Лерика. Я хотела оказаться здесь в самые первые дни лето, потому что ваш прекрасный город помогает забыть. Помогает забыть на несчастной любви. Почувствовать драйв, движение, саму жизнь. Тверь дала почувствовать вдохновение, которое я так ждала. Поэтому я дарю вам свою новую песню. Я ждала этот трек. В вашем прекрасном городе у меня появилось много новых друзей. И всем-всем-всем жителям и своим друзьям я дарю этот мотив, который, надеюсь, станет для вас таким же вдохновляющим на новые свершения. Услышать мой трек вы можете на радиопилот. Приглашаю в лето с Лерикой.